Всем привет, я Дмитрий Тиняков, сервисный инженер компании Go3D Россия. Сегодня я произведу распаковку и сборку модульного 3D принтера Snapmaker A250 Bundle. Приступим к распаковке. После подъема верхнего уплотнителя мы видим несколько коробок. Первыми бросаются в глаза 5 одинаковых коробок с линейными модулями. Они выглядят вот так. Следующим мы видим это сменные головки для 3d печати, гравировки лазером и чипу обработки. Следующим идет коробка с инструментами аксессуарами. Давайте посмотрим, что находится в этой коробке. В коробке находится ящик с винтиками и отвертками. Также тут находятся биты и держатель кабеля. Две пары очков, Одна помечена для лазера, для защиты глаз. Другая CNC, для защиты от стружек. Также тут располагаются фиксаторы материалов на поверхности станка. Ну и последняя коробка с верхнего ряда. Это коробка с разветвителями и уголками для оси Z. Но это еще не все. Внизу есть еще коробки с кучей аксессуаров. Начнем с филамента для 3D-печати. На коробке написано PLA Black. Катушка 1.75. Коробка с тачскрином. Здесь мы видим 5-дюймовый тачскрин и его рамку для установки. Модуль питания тяжелый. Громоздкий модуль питания. Кабели. Здесь находится кабель питания сети 220 вольт. Свой кабель питания от модуля питания к 3D принтеру. И USB кабель для подключения к компьютеру. По Следующим идет коробка с рабочими поверхностями. В коробке находятся пробники, то есть тестовый материала для первоначального запуска, нагревательная пластина для 3D-принтера с магнитной поверхностью, дальше сама рамка, на которую устанавливаются данные столы. Далее идут перфорированные панели для работы с лазанным модулем, их три штуки. И последним идет платформа для фрезеровки с кучей винтиков для фиксирования материала на поверхности. Ну и в последней коробочке снизу лежит контролер. Данный контролер является сердцем данного принтера. Также в коробочке есть несколько кабелей для оси Y и Z. Ну и последняя коробка это основание модульного 3D принтера Snapmaker E250. Помимо комплектующих, которые мы сейчас выложили, в коробке от Snapmaker A250 Bundle находится еще и защитный корпус. Итак, что мы видим в коробке? У нас находится несколько упаковок с экструдированным профилем, сразу готовым к сборке. Комплект для вытяжки воздуха с вентилятором, гофрой и переходником для корпуса. В следующем в коробке мы видим боковые дверцы. Передняя дверца и боковая дверца. Дверцы уже собраны и пользователю их собирать не нужно. Давайте рассмотрим их поближе. Как мы видим, дверцы складные, и состоят они из коричневого акрила, который будет защищать от лазера. Последняя коробка – это инструменты и аксессуары корпусу. Здесь будут все принадлежности, которые понадобятся для его сборки. Внизу коробки лежат три боковых панели. Одна из них устанавливается сверху корпуса, одна сбоку и одна сзади. Итак, распаковка закончена. Приступим к сборке модульного 3D-принтера. А затем мы произведем сборку самого корпуса. Первым делом нам понадобится основание модульного 3D-принтера. Открываем коробку с инструментами, открываем тулбокс и достаем самое необходимое. Находим в комплекте тулбокс ножки, их четыре штуки, они сразу с винтиками, и достаем отвертку. Внутри отвертки есть нужные нам биты, достаем подходящую нам, если я не ошибаюсь, это два с половиной, да. Устанавливаем на отвертку и переворачиваем пластину. Прикручиваем ножки. Для ножек есть четыре отверстия по углам. Приступим к сборке. Пластина готова. Берем два линейных модуля. Распаковываем их. Перед нами два линейных модуля. Нам нужно скорректировать их соосность. Мы Ставим их друг напротив друга и двигаем так, чтобы они стали одинаковыми, то есть на одном положении. Ну, приблизительно вот так вот. Берем из комплекта винтики М4 на 8. Также нам понадобится каркас стола. Нам нужны винтики М4 на 8 и основа стола. Кладем основу и кладем линейный модуль на нее. Достаем 8 винтиков. И прикручиваем не до конца линейный модуль. Дальше нам нужно прикрутить основание к линейным модулям. Учтите, что кабели у вас находятся сзади, с одной стороны, и основание должно быть отверстием со стороны кабелей. Прикручиваем основание теми же самыми винтами М4 на М8. Хорошо ли мы их закрутили. После того, как мы прикрутили линейные модули к основанию, мы должны закрутить до конца винты на столе. Для того, чтобы попасть к ним, мы должны взять стол за середину, посмотреть, где мы попадаем. Двигаем вперед. Да, все винты видны. И закручиваем до конца эти винты через 8 сквозных отверстий. понадобятся уголки и ложемент для touch Переворачиваем нашу конструкцию и устанавливаем уголки. Для уголков есть специальные квадратики, вы не ошибетесь. Прикручиваем уголки теми же самыми винтами М4 на 8 и также этими же винтами будем прикручивать подставку для тачскрена. Наклоняем нашу конструкцию и прикручиваем один из уголков. У нас есть четыре отверстия для крепления уголка, через них и закручиваем. С другой стороны делаем аналогично. Берем два винтика и устанавливаем ложемент для тачскрина. Устанавливается он сюда. Отверстие находится вот здесь. Хочу заметить, что при установке защитного корпуса данный ложемент придется снять. После того, как мы прикрутили уголки и держатели экрана, нам нужно достать еще пару линейных модулей. Данные модули мы устанавливаем вертикально. Не забудьте снять резиночку и продеть данный кабель через свободное отверстие. Далее нам необходимо прикрутить линейный модуль на 6 винтов М4 на 8, но единственное, что мы не должны докручивать их до конца на данный момент. С другой стороны, мы делаем то же самое. После того, как мы закрутили по 6 винтов с каждой стороны оси Z, нам необходимо наклонить наш принтер и закрутить еще по четыре винта каждой оси. Мы берем те же самые винтики и закручиваем, опять же, не до конца. Возвращаем нашу конструкцию на место. Далее нам необходимо сдвинуть стол вперед и опустить данные кронштейны вниз. Стол мы двигаем исключительно посередине. Распаковываем последний линейный модуль. Модуль устанавливается на те же самые винты. Смотрим, чтобы отверстия совпали. После этого затягиваем винты на уголке. После того, как мы затянули винты на уголках, нам нужно затянуть по 4 винта на каждой оси снизу. Дальше поднимаем ось Х вверх. После того, как мы собрали основную конструкцию, нам необходимо разметить провода. Достаем разветвители. Сначала через данный разъемчитель мы соединим линейные модули оси Y. Это два модуля, на которых держится стол. Присоединяем оба провода. Берем кабель Y из контролера и подсоединяем его после этого необходимо закрепить разветвитель для этого используются винты м 4 на 30 упаковываем 4 штуки закручиваем далее берем два кабеля от линейных модулей z и подсоединяем к разветвлите. Сначала мы протягиваем провода, как и осью Y. Выводим их. Подсоединяем. Не забывайте про ключик, как устанавливаются коннекторы. После этого также прикручиваем. Далее устанавливаем переходной кабель оси Z. Кручаем разветвитель теми же самыми винтами м 4 на 30. Продеваем провода внизу через еще одно отверстие и выводим к левой стойке. В данном случае к левой от нас. Необходимо убедиться, что все провода спрятаны внизу и не мешают передвижению стола. Далее берем винты м 4 на 30 и крепим наш контролер к боковой стойке. Крепится он в эти отверстия сверху. Далее открываем заглушки оси X, Y и Z и подсоединяем кабели. Если вы не используете данный коннектор, то заглушку желательно закрыть, потому что попадание туда стружки может повредить принтер. Подсоединяем провод, помеченный Y и последний Z. Следующим распаковываем наш тачскрин. Открываем заглушку контролера и подключаем тачскрин к нему. Тачскрин можно поставить на свое место. Распаковываем модуль питания и достаем все провода. Необходимо убедиться, что модуль питания выключен. Берем кабель питания между 3D принтером и модулем питания и соединяем их. Открываем нижнюю заглушку, видим подпись Power. Соединяем. На модуле питания есть только один коннектор. Подготавливаем кабель питания и подключаем его к модулю питания. Основная сборка завершена, теперь мы подготовим Snapmaker к 3D-печати. Для этого нам понадобится установить нагревательный стол и головку с экструдером. Давайте приступим. Распаковываем инструмент для 3D-печати и устанавливаем его на ось. Для этого понадобятся винты М4 на 8. Винты будут располагаться вот в этих отверстиях. коробки контроллера доставим последний кабель, он нужен для сменных модулей. Подключаем в данном случае модуль для 3D печати к контроллеру. Провод должен проходить сзади. Открываем верхнюю заглушку с надписью Toolhead и вставляем кабель. Достаем винтики м 4 на 10 и берем кронштейн для навеса катушки. Собираем навес для катушки. Устанавливаем держатель справа. Берем два винтика м 4 на 10 и устанавливаем навес на принтере. Навес будет держаться вот здесь. Следующим делом устанавливаем нагревательную пластину. Снимаем поверхность для 3D-печати и подготавливаем стол для прикручивания. Для крепления стола понадобятся винты с конической головкой М4 на 10 и прикручиваем. Возвращаем пластинку для печати на место и подключаем стол к контроллеру. У контроллеров находится над кабелем питания. Heated bed. И последняя, самая важная деталь – кронштейн крепления кабеля. Берем винтики М4 на 8 и устанавливаем вот в эти верхние отверстия. Фиксируем наш кабель. Убедитесь, что кабель свободно двигается в рабочей зоне. Сборка принтера завершена. Теперь можно его включить. Во время первого запуска 3D-принтер производит калибровку. Далее нам потребуется откалибровать 3D-принтер. В комплекте с материалами есть калибровочная карта. Опускаем сопло, пока карточка не начнет чуть-чуть касаться сопла. Сохраняем. Необходимо задать температуру. После того, как сопло разогрелось до нужной температуры, помещаем катушку с материалом и загружаем. Снупмейтер готов к 3D-печати. Сейчас Snapmaker был подготовлен к 3 печати но нам необходимо собрать еще корпус и соединить Snapmaker с корпусом. Для этого нам понадобится снять держатель катушки, отсоединить экран с его креплением и убрать блок питания. Давайте начнем. Детали сняты, теперь мы убираем Snapmaker и приступаем к сборке корпуса. Первым делом мы находим коробку с аксессуарами и инструментами и кладем ее рядом с собой, так как в этой коробке находятся все мелкие детали, которые понадобятся при сборке. Также тут находится инструмент. Далее нам потребуются коробки с профилями. Из коробки с профилем 24 мы достаем профиль с маркировкой 1. Из коробки с маркировкой 48CA мы берем профиль с маркировкой 2. Далее берем два винтика м 4 на 28 с комплекта инструментов и аксессуаров. И берем старую отвертку из набора. Профиль 24 с маркировкой 1 должен стоять так, чтобы магнит находился с левой стороны. У профиля 2 из коробки 48CA. Магнит находится с задней стороны, они должны соединяться таким вот образом. Берем профиль 48CA с маркировкой 4 и собираем его подобным образом. Далее берем профиль с маркировкой 4 из комплекта 24 и прикрепляем его с обратной стороны. Теперь достаем из комплекта аксессуаров и инструментов крепления экрана и винты М4 на 20. Данная рамка устанавливается на профиле 24.1 в переднем левом положении. Вот здесь. Далее нам понадобится взять 4 профиля. 24 профиль с маркировкой 2 в количестве 3 штук и 1 профиль. 24 с маркировкой 3. Профиль с маркировкой 3 отличается черной деталью. Это детекторы дверей. Профиль 24 с маркировкой 3 располагается в переднем положении, рядом с креплением экрана. Остальные три профиля находятся на других углах. Черная деталь находится внутри корпуса. Винты на боковых стойках нужно закручивать не до конца. После сборки данной конструкции я откладываю ее в сторону, потому что нам понадобится место для сборки верхушки. Для верхушки нам потребуются все оставшиеся профили из комплекта. Из 24-го комплекта у нас это профили 1 и 4. Данный четвертый профиль отличается от прежнего только накладкой для переходника, для подключения подсветки, вентилятора и герконов. Из комплекта 48CA у нас остается профиль с маркировкой 3 и маркировкой 1. Данные профили отличаются от прежних только наличием светодиодной ленты. 24-й профиль с маркировкой 1 располагайте спереди. Обратите внимание, где находится магнит. Далее присоединяем профиль с маркировкой 48CA 3. Обратите внимание, что коннектор светодиодной ленты должен находиться в противоположной стороне от профиля 24 с маркировкой 1. Соединяем их винтами М4 на 28, так же, как и нижний Далее присоединяем профиль 48CA с маркировкой 1. Также коннектор светодиодной ленты должен быть в противоположной стороне от профиля 24 с маркировкой 1. 24-й профиль с маркировкой 4 располагается сзади. Порты должны смотреть вверх. Давайте поставим верхнюю часть на основной каркас. Коннекторы находятся на задней части. Передняя часть – это там, где находится игра. Прикручиваем конструкцию все теми же самыми винтами. М4 на 28. После того, как мы поставили вверх, мы должны затянуть все винты снизу. После того, как мы собрали каркас, нам нужно убедиться, что все элементы собраны правильно. Первым делом мы смотрим на расположение магнитов. Они должны быть и сверху, и снизу с одной и той же стороны. Также выемка для салазок должна находиться с одной и той же стороны. На боковой панели мы смотрим расположение магнитов и расположение разъемов для салазок. Также мы должны были расположить коннекторы к верху. На верхушке теперь они будут смотреть вниз. Также внизу у нас есть выемки для крепления. Все они должны располагаться правильно, как указано по схеме. Следующим этапом идет сборка задней панели. Для этого нам понадобится вентилятор, адаптер для гофры и сама задняя панель. А нашу рамку я уберу. Берем заднюю панель и снимаем с нее пленку. Для крепления вентилятора и адаптера нам понадобится вот такой вот пакетик с винтовыми винтами. Вентилятор мы располагаем сзади. Обратите внимание на расположение данного отверстия Это для кабеля. Берем адаптер, вставляем 4 винта. Вставляем адаптер в заднюю панель. С задней стороны устанавливаем вентилятор. Теперь с одной стороны я буду придерживать винт отверткой и наживлять гайку с другой стороны. Итак, задняя панель готова к установке. Берем винтики м 4 на 12 с круглой головкой и устанавливаем заднюю панель. Обратите внимание, что вентилятор располагается напротив кронштейна экранчика. Сейчас мы займемся подсоединением кабелей и их маскировкой. Возьмем кабели подсветки из комплекта аксессуаров и возьмем фиксатор кабеля. Далее освобождаем кабель от датчика дверей и подсоединяем его коннектором на профиль 4. Подсоединяем кабель подсветки. С другой стороны мы делаем то же самое. Последним идет кабель от вентилятора. Освобождаем его и вставляем в центральный слот. Маскируем провода, берем вот такие вот крепления, прокладываем кабель внутрь профиля и фиксируем его в профиль с другой стороны. После того как мы подключили светодиодные ленты, герконы дверей и вентилятор, нам необходимо загрузить сам Snapmaker внутрь. Для этого нам понадобится установить Snapmaker на стол и потом поставить над ним корпус. Далее нам необходимо зафиксировать Snapmaker с помощью креплений, которые цепляются за ножки. Крепление ставится следующим образом. Необходимо под углом ставить крепление, чтобы оно стало вокруг ножки, и зафиксировать винтом м 4 на 20 Данную процедуру мы делаем для всех креплений. Из комплекта аксессуалим кабель и подсоединяем снипмейкер к нашему корпусу. И в свободное гнездо корпуса. Следующим этапом достанем дверцы и подготовим их к сборке. На дверцы необходимо установить салазки для их передвижения. Для установки салазок нам понадобятся винтики и гайки М3. Они лежат отдельно. Распаковываем саласки. Салазки собираются следующим образом. Вставляем две гайки внутрь и располагаем их на месте крепления салазок. Это по два отверстия сверху и снизу петель дверей. На каждую дверцу идет по две салазки. Устанавливаем боковую дверцу, салазки должны попасть в паз, и далее мы задвигаем дверцу до того момента, пока петли задние не будут напротив отверстий. Далее мы закручиваем задние петли винтами М4 на 20. Средняя дверца собирается аналогичным образом. Теперь необходимо поставить верхнюю панель и панель справа. Она будет устанавливаться так же, как и задняя панель, только без сборки. Обратите ваше внимание, что отверстие для филамента находится с задней стороны корпуса. В это отверстие вставляется втулка. Сборка панели завершена, осталось вернуть на место тачскрин, держатель филамента и подключить питание. На держатель филамента навесли катушки перевешивается на другую сторону. Держатель филамента на корпусе устанавливается сзади, располагается в этом углу. Для этого используются винты М4 на 20. Теперь филамент с данного держателя будет заходить внутрь корпуса с этого отверстия. Подключаем тачскрин. Тачскрин ставится в то же самое место на контроллере, но теперь он будет располагаться спереди корпуса. Осталось подключить питание. Кабель питания, который идет к контролеру, продевается через заднее отверстие корпуса. И подключаем его в предыдущий порт. Корпус готов. Теперь Snapmaker вместе с корпусом готовы к работе. Теперь в меню Snapmaker мы видим, что корпус подключен. Он находится здесь. И мы можем включить подсветку или вентилятор. И вот мы наконец собрали Snapmaker A250 Bundle. В данный Bundle входит сам модульный 3D принтер Snapmaker A250 и корпус. Отдельно хочу сказать про корпус. Данный корпус будет защищать ваше рабочее место от пыли, запаха, если подключить его к вытяжке, излучения лазера и шума. Данный комплект вы можете приобрести по самой выгодной цене в нашем интернет-магазине. Переходите по ссылке в описании. Возможности данного комплекта мы покажем в следующих видео. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. С вами был Дмитрий Тиняков. Пока!